Дело было 22 февраля, утром мы поехали ну, с напарником готовить дрова в лес. Неаккуратно свалили дерево, я сзади стоял, не смог убежать, потому что снега было, ну, ну лампу пояса. Какие-то ребра сломало, какие-то выдержали, звонки мои сместились. До 25 лет я и поучился, в армии послужил, поработал. Женился, ребенка родил, жильем обзавелся. И вот из такой активной жизни, конечно, тяжело. Потом долгая реабилитация, попытки встать. Ни один, ни два, пять лет. Ну, а потом, когда э, пришло понимание, что за самовосстановлением жизнь проходит мимо, уже просто э, начинаешь жить просто. Просто, ну, в таком, в таком вот качестве, принимать все как есть. Такое неправильное мнение в обществе, знаете, человек должен переживать, сдаться, опуститься, запить или в депрессию впасть. А почему? Почему сдаваться, должен? Таких людей не было. Это я один сумасшедший выезжал, колясок катался, вот, и я на ней стал путешествовать. В поселку, по улицам, вокруг, в лес куда-то, на рыбалку, да? активный был здесь мужчина собирал инвалидов на коляск и он нас э, как бы организовал участие в турском марафоне и я первый раз тогда увидел хендбайк у него был самодельный он мне помог дал старую раму я ее переделал сделал привод на переднее колесо ну и сам уже короче собрал и получилось достаточно неплохо Полную марафонскую дистанцию 42 километра я прошел, по 12 или 13 раз. Из них 8 чемпионских, то есть ну первое место. Остальные я не помню, не могу сказать. Вот еще был и полумарафон 21 километр. Экипировка сказывается на результате. Харнбайк — это авиация. Миллиметр два, и уже нагрузка на одну руку больше, чем на другую. Там свои нюансы есть. Новый был бы это здорово. Это бы здорово облегчило бы мою жизнь в плане походов, соревнований. Хочу проект по Карелии и Архангельской области, а местам малонаселенных по северам. Хочется обратиться к неравнодушным, а добрым людям, помочь мне приобрести хендбайк, который здорово улучшит качество моей жизни поможет мне полноценно участвовать в соревнованиях, походах и ну, не ограничивать мою свободу.